Всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами одной самоделкой, которую по неволе пришлось изобрести Начал у меня выходить из строя вакуумный усилитель тормозов на машине Короче, педаль стала твердая, тверже-тверже, и в итоге она еще и шипеть стала Ну, пришлось менять вакуумник, как в простонародье говорится Начал готовить машину к ремонту Отсоединил фильтр разобрал трубки главного тормозного цилиндра слил тормозную жидкость начал отсоединять адсорбер эти трубки которые стояли на протяжении 10 лет просто прикипели к резине одна, вот эта вот отсоединилась легко а вторая, в этом месте на адсорбере, отломилась от штуцера вот этот заломыш к адсорберу приклеить уже было невозможно Заезжаю в магазин В одном магазине 860 рублей стоит В другом на 100 рублей дороже 950 Ну что-то меня так жаба задавила За этот кусок активированного угля Залитый в пластик Прокатился по магазинам Заехал в крепеж Там ничего не нашел подходящего Вода, сантехника Там тоже вроде есть Но они большие все эти трубки, переходники Потом вернулся в автомобильный магазин где торгуют запчастями и короче продавщица мне предложила поставить вот такой сосок на бескамерную резину ну то есть вот он вот, вот точно такой же я приехал домой взял болгарку сточил резину чтобы шланга заходила на нее вот этот штуцер здесь обломыш был я его аккуратно обточил взял сверло вот такой вот на 6 Просверлил вот здесь отверстие. Вот так вот. Теперь беру герметик, намазываю на этот штуцер, аккуратно размазываю по резьбе. И вот в это отверстие, в которое я уже его закручивал, то есть там набилась резьба. Все это дело аккуратно, потихонечку, не с первого раза. То есть вот так вот закручиваем. Штутер заходит плотно. На мой взгляд, это получилось прикольно. Все, вот так вот. И теперь... Вот этот адсорбер поставим на место. Сейчас вот эти две трубки смажу немного литолом, чтобы они оделись легко. И все. Теперь одеваем шлангу. Все, затягиваем сейчас. Вот такое восстановление этой банки получилось. Все, теперь адсорбер в работе. Можно ехать дальше. В общем, кому понравился данный метод восстановления адсорбера, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Всем пока!